Я могу прокомментировать. Тут склеенные эритроциты, сладжи, монетные столбики, мало кислорода в клетках и мало антиоксидантной защиты. Еще учитывая, что выпила кофе час назад, хотя это уже время прошло, Прошло 15 минут с момента, когда я выпила стакан воды с гидроплазмой. Сейчас существенной такой разницы нет, но уже стали расклеиваться эритроциты. Монетные столбики меньше. Все равно еще есть. Подождем еще. Да, подождем. Так, с момента, как я выпила гидроплазму, прошло 10 минут. Кровь значительно расклеилась. Эфтроциты расклеились. Монетных столбиков стало меньше. Ну, видно, что есть поврежденные клетки, хиноциты, такие ежики. Какие еще изменения? Ну видно, что больше вышло э, грибковых, вот таких кругленькие, вот в виде таких шариков, да? Это грибковые такие. Это, грибы. Это что? Стрелочка покажи, где они? Вот эти вот маленькие. Вот, вот ну, он. они То есть их стало в крови больше. Да, они как бы они повыходили. Ну правильно, да. Так гидроплазма и работает. Она начинает выгонять это все на выход. Ну, вот. ну пока будем еще ждать. Вот это вот кругленькая. Это клетка. Либо это пораженная клетка, либо же это грибковая, грибковая спора такая. Тут таких шариков стало больше. Скажем, таких целые с угу. угу. Ну Вот то, как работает гидроплазма. Она выгоняет. Сколько прошло у нас минут сейчас? 23 минуты, 36 шесть, 13 минус тринадцать. эритроциты эритроциты похожи такие такие ежики. Это говорит сейчас о том, что все токсины очень сильно выводятся. Вот такая вот некрасивая, но уже расклеенная кровь. Расклеенные тетрациты. Да, вот эти клеточки, вот это поражение грибковое, паразитарное. Вот эти вот, вот эти тоже здесь. Ой, здесь в плазме очень много всего выходило, угу. Такие белковые нити, холестериновые. В общем, кровь выглядит не очень привлекательно, не очень но, привлекательно но по динамика есть. то, как должна действовать гидроплазма. Выводит все шлаки, токсины, всю паразитарку, и она уходит. Кстати, уже начинают ровненькие быть края, нет? Да, да, да, да. Давайте прокомментируем. Так, ну, про нет, то... ⁇ ежик один есть. 41-13 да, минус 41 это сколько? Вот, кстати, вот этот, вот, вот это... Да, у нас грибочки выходили. Вот это вот. Сейчас вот, да? 28 минут. Ну да, полчаса должно... Но кровь значительно расклеилась. Это факт. Сейчас я сделаю лучшую видимость. Уже нет ⁇ ежиков? Да, нет таких ихиноцитов э ежиков. Прошло 20 минут. 30 с момента, парень, прошло 30 минут с момента того, как я выпила гидроплазму. Значит, вот это показательный ликоцит наш. Вот оно. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот нашли красный. Он стал крупнее, крупнее эритроцита, как и должен быть. Вот его нормальный размер был меньше, была более в более вогнетенном состоянии иммунная система. То есть сейчас она активизировалась, включилась. О, у нас сейчас красивая более-менее картинка крови. Прошло 34 а, минуты. Вот. Вот эти черточки на стекле, это специальное стекло для других анализов. То есть вы не обращаете внимания. То есть прошло 32 минуты, да? У нас кровь вся более-менее... Угу. А, клетки крови более-менее... Не... Вот есть и эхиноциты еще ежики, но уже более-менее все кругленькие. И более расклеенные, конечно... Видно, что не идеальная картинка, но уже, по крайней мере, они все расклеились. Вот как красиво расклеились. Ну, вот. Разные поля берем. Тут есть еще моменты. Вот эти грибковые выражения, вот такие вот шарики. Но это здесь... Уже окраина стекла. Сейчас... Вот тоже грибочек. С хвостиком такой. Ну, кровь вся, видно, что расклеена. То есть кислород пошел и антиоксидантная защита. В клеточке. Пожалуй, да? Так, что у нас с кровью? Прошло 45 минут. Вот кровь. Ну вот так вот она, да, расклеилась. Плазма чище стала. Скорость движения. Скорость движения улучшилась, увеличилась. Тут более подвижные эритроциты стали. Кислород пошел в клетки. Вот. Они расклеены, Вот такие вот есть еще сладжи конечно но в основном уже расклеенные клеточки вот. отдельные отдельные друг от друга часа прошло подвижность э, 45 минут да мы смотрим кровь уже минут там больше пяти вот клеточки расклеенные красивые кругленькие вот но вот повыходили такие вот эти грибковые поражения клеток вот эти все эритроциты они более-менее нормальные вот эта антиоксидантная защита уже появилась такое свечение вокруг клетки они отталкиваются друг от друга и получается это Антиоксидантная защита она создает и именно заряд, потенциал заряда противоположный. То есть они все должны отталкиваться друг от друга и перемещаться. Но не склеенные в сладжи, как были на первом видео. Вот. Сейчас практически склеенных мало. Есть, конечно, в основном уже все клеточки расклеены. Есть немножечко еще склеены такие сладжи в основном уже вот такая вот картина наши лейкоциты стали в три раза больше то есть они были на первом видео до того как я приняла гидроплазму они были меньше чем ну вот где-то вот с такой вот размер было, ну, как самый маленький эритроцит сейчас стали вот такого размера как должны быть вот иммунная система очень быстро, вот буквально да, 20-30 минут, и все, включилось, иммунитет заработал.